Ты куда, Рыжик? Привет, Чумазик. Никак в лес собрался. Я только гляну. Генри говорит, он однажды ходил в лес. Генри говорил, что там полно всяких опасных тварей. Например, там вводятся огромные дикие коты, которые на завтрак едят живых кроликов и точат когти об обглоданные кости.